Она задает мне вопросы, чем они отличаются, кибно-белковые комплексы, чем отличаются от других пептидных препаратов и так далее, органов специфических каких-то препаратов. Вот я попытаюсь сегодня об этом рассказать. Ну, начнем с определения, опять. что такое флоревиты. Это жидкость, регулирующая жизнь. Вот. Фактически, действительно, это живые молекулы, которые запускают, сигнальные молекулы, которые запускают у нас процессы жизнедеятельности в организме. Вот. Это не просто какие-то строительные материалы. Я вот неоднократно это говорил, что флоревиты, они работают и запускают различные процессы жизнедеятельности в организме на различных уровнях. На уровне вещества или биохимические процессы. Вот, э, в принципе, которые запускают также вот другие молекулы различные химические, там, в том числе пипетные, биорегуляторы другие. Вот, э, но помимо этого флоревит работают еще на уровне, запускают процессы на уровне обмена энергии, информации, что немаловажно, это очень на высшем уровне управления различным процессами, организма, они как дирижеры запускают, вот уже и дают указания где какие процессы и какие реакции уже биохимически будут запускаться и активируют выброс соответственно, или соответственно активацию каких-то других молекул биохимических в том числе других цитокинов, ростовых факторов там и так далее ну Сами флуоревиты представляют собой, этого. что такое? Это водные растворы, поскольку у нас по определению это жидкости, да, то это водные растворы на самом деле пептидно-белковых комплексов, мембранотропных, гомеостатических, тканеспецифических биорегуляторов. То есть что молекулы, которые образуют малый матрикс во внеклеточном пространстве тканей. И вот эти вот растворы этих молекул, они работают именно в сверхмалых дозах. Вот в принципе здесь вот в определении, которое здесь дано, вот здесь сжатые, вот как раз показаны отличительные черты наших флоревитов. То есть что это именно пептидно-белковые комплексы, которые образуется путем самосборки, то есть это не отдельные какие-то молекулы, набор молекул, набор пептидов или набор белков. Вот. Во-вторых, это молекулы, которые образуются у нас во внеклеточном пространстве, динокализованном на тканях. В принципе, это эндогенные молекулы, мы их выделяем из тканей животных, растений, грибов, то есть они там присутствуют изначально, то есть это не химически синтезированные, и не модифицированные какие-то молекулы, то есть это природные молекулы, которые у нас в норме, в здоровом организме, они работают и как раз обеспечивают нормальное функционирование и работу всех органов. Ну и опять же, это очень важный фактор, потому что многие препараты, особенно пептидные, они получены большей частью из внутриклеточного содержимого, то есть это цитоплазматические белки, которые содержатся внутри клеток. Мы же в процессе выделения вот наших куревитов из тканей, мы ткани стараемся не повреждать практически. Они сами оттуда выходят за счет вот, э, фазового перехода определенного, то есть фактически они вымываются из межклеточного пространства тканей э, без дополнительной какой-то обработки, механической или ферментативный, то есть у нас довольно-таки щадящие условия выделения, при этом вот не теряется активность наших молекул соответственно не повреждаются они вот, и дальше в процессе уже дальнейшей очистки мы выделяем вот особенно уже очищенные комплексы которые наиболее эффективно работают ну и самое главное отличие вот здесь то, что они работают в сверхмалых дозах. Потому что не все вещества, не те же самые пептиды, не все могут работать в сверхмалых дозах. И в основном, кстати, наоборот, большинство даже э, пептидосодержащих препаратов или белковых препаратов, они работают довольно в довольно высоких концентрациях. Вот. Ну, если взять белковые препараты, это в основном какие-то вот питательные добавки, то есть они больше используются уже как строительные блоки, вот, э, если брать пептиды, те же самые, они тоже довольно в довольно высоких концентрациях используются в препаратах, там миллиграммы, вещества и выше даже. Ну, вот за один прием используется. Соответственно, э, данные пептидный регулятор они просто встряхивают и запускают какие-то процессы в организме однонаправленно векторно, то есть вот запускают каскады реакции определенные. Э, причем четко по заданному вектору, то есть в сторону никаких регуляций там не происходит. Вообще сверхмалых доз именно в том, что они регулируют и тонко чувствуют состояние организма, вот состояние процессов, идущих в организме, если там, допустим, по данному вектору не нужно запускать процессы, они пойдут в обходном путем, запустят процессы по другому пути, чтобы не ломиться там, через, скажем так, завал из э, поваленных деревьев, они лучше найдут обходную тропинку, поскольку у нас в организме очень много э, параллельных путей регуляции, и если не пройди по одному пути, то можно всегда пройти по-другому. Вот. И фуровиды в этом плане хороши, и вот вообще действия веществ в сверхмалых дозах, что они именно идут находят оптимальный наиболее путь в данном конкретном случае, поскольку здесь связано уже действие не только именно вот с наличием самого вещества и его взаимодействия с другими молекулами в организме, но и с тем, что здесь формируются и генерируются энергоинформационные вот эти пакеты, то есть идет такие резонансные уже колебательные колебательные частотные возбуждаются характеристики у молекул, которые дальше вот передаются, вот, как я уже сказал, на всех трех уровнях. Не только вещественные каскады запускаются взаимодействия молекул, но и энергоинформационные. Это очень важно. Ну вот, флуоревиты у нас подразделяются на несколько групп. Вот есть биофлоревиты, виаргоны, виофтаны. То есть это молекулы, выделенные из различных тканей животных, практически из всех органов мы их выделяем. Вот, опять же, в отличие их от органопрепаратов, есть очень много органоспецифических препаратов, полученных разными фирмами, компаниями. Там они выделяют, либо гомогенизируют целиком ткань, то есть там просто коктейль из набора каких-то веществ, логически активных, вот, происходит э, слабоочищенный Либо они берут уже внутриклеточное содержимое, то есть обрабатывают, деструктируют клетки, визируют их, вот, и уже оттуда выделяют какие-то внутриклеточные в основном молекулы. То есть, ну, вот насколько я э, читал литературу, как бы э, то многие вот, именно органопрепараты это в основном получены из внутриклеточного содержимого и у нас же все получены из неклеточного матрикса то есть мы не подвергаем клетки и ткани э, различным повреждающим действиям то есть фактически у нас молекулы флоревиты они сами выходят под действием вот собственного э собственным путем фактически мы их не заставляем они сами потихонечку оттуда выходят вот, в раствор когда мы их выделяем то же самое происходит с хитоимикофлоревитами то же самое мы не разрушаем практически ткани и клетки не повреждаем в растениях соответственно будь то клады листья либо вот э, корни там растений соответственно э, соответственно у нас тоже микрофлоревиты они выходят именно собственным путем, опять же, не повреждающим, то есть это не какие-то экстракты, вот когда обрабатываются такими сильными повреждающими воздействиями, типа нагревания, там, либо спирт содержащими э компонентами, типа настоев там, и так далее, то есть здесь уже идет довольно мощное повреждающее действие клетки, вымывается действительно уже целый коктейль различных биологически активных веществ но не регуляторных именно молекул, а именно просто биологически активных веществ ну и также есть препараты микроразведения вот стоит у нас на данный момент два препарата силен содержащий 21 флуоривид и германия содержащий 34 флоревит, но тоже не стоит их путать с теми же бадами микроэлементами и препаратами, содержащими Селен или Германии в высоких дозах, в концентрациях там вот, порядка нескольких миллиграмм или микрограмм, а, потому что вот, в высоких дозах они действительно выполняют функцию биологически активных добавок, то есть и пищевого компонента строительного блока, непосредственно участвующего вот, в встраивании ферментов, какие-то а, в любые другие молекулы которые участвуют у нас в регуляции процессов в организме. А наши препараты, они именно тоже находятся в микроразведении маленьких дозах, И здесь они уже не выполняют функцию БАДа, не выполняют функцию строительного блока. Здесь они уже выполняют функцию непосредственно регуляторной молекулы передачи именно вот этого информационного сигнала и, и э, воздействия как раз запускания уже работающих ферментов, тех же самых э, других различных ростовых факторов и так далее. То есть здесь уже они выполняют регуляторную роль. Вот это вот главное отличие опять же от э, других препаратов, в том числе вселенной, вот, германии содержащих. Это очень важно учитывать. Ну, опять же, Основное главное отличие наших флоревитов то, что э, это отечественная разработка, не имеет аналогов в мире. В настоящее время вот, исследования э, и дальнейшая разработка вот, дополнительных флоревитов, флоревит содержащей продукции, она происходит на базе двух институтов научных э, под руководством. Немского вот, в Институте элементов органических соединений имени смиянов в Институте биологии развития. То есть больше, чем уникален продукт, что больше никто в мире, ни одна лаборатория, ни у нас в стране, ни в мире не занимается данным типом молекул. То есть все остальные вещества, которые используются, там органопрепараты, как я уже сказал, пептидосодержащие препараты, либо какие-то вещества, оздоравливающие они не имеют отношения к флуоревитам только вот флуоревита как я уже сказал развиваются вот под руководством немского в двух институтах и разрабатываются и больше никто не может их выделять и а, получать вот в такой активной форме а, эффективным с эффективным действием в очищенной форме который не обладает никакими побочными и при этом обладает мощным целевым действием. Поэтому это важно учитывать, если кто-то говорит, что у них какие-то аналоги, вы не слушаете их. Вот это либо обман просто, либо какие-то жалкие подобие копии сделанные, которые не будут так эффективны. И, соответственно, данный тип молекул ⁇ это новый класс молекул веществ, которые мы выделили. Из различных тканей он больше его никто не умеет получать ну чем же они характеризуются Почему они были выделены в отдельный класс эти молекулы от в отдельную группу опять же на основании их способности все они проявляют биологическую активность сверх сверхмалых дозах это диапазон от концентраций 10 минус 8 10 минус 15 миллиграмм белка в миллилитре то есть очень низкие разведения, но при этом здесь содержится молекулы вещества, это очень важно. Опять же э очень важных отличий, я буду несколько раз повторять вот этих отдельные отличия, чтобы уже у вас это засело в голове и вы понимали, э что вот одно из важнейших отличий То, что хлоревиты работают в сверхмалых дозах Вот в этих низких разведениях Но при этом молекулы вещества Молекулы самого вот этого белкового комплекса Там присутствуют То есть концентрация такие Что это не просто вода Активированная какая-то И не просто структурированная вода э Как вот в гемопатических Некоторых препаратах Здесь присутствуют именно молекулы вещества молекулы учителя, которые определенным образом вот эту воду вокруг себя структурируют, и э, за счет этого они очень устойчивы к различным воздействиям физическим и химическим. Вот многие препараты, в том числе и гомеопатические, и э, другие препараты, которые работают в сверхмалых дозах, есть различные антитела, работающие в сверхмалых дозах они все не устойчивы к термической обработке и при нагревании уж тем более при кипячении они теряют свою активность. Флоревиты они не теряют свою активность ни при кипячении. Ну временно они теряют конечно после того сразу как раствор был прокипячен, но потом когда он остывает активность его восстанавливается, потому что там присутствуют именно молекулы учителя эти пептидно-белковые комплексы, которые вот эту структуру воды вокруг себя, образуют определенные оболочки вот эти из молекул воды, и восстанавливают во всем объеме дальше эти структуры, которые уже дальше могут работать так же эффективно, как и до кипячения. То же самое относится к замораживанию оттаиванию. То есть можно многократно э, замораживать, оттаивать Это многие э, белковые пептидно препараты другие, их невозможно тоже подвергать ни кипячению, ни замораживанию, а ни то есть таким резким температурным колебанием, потому что они будут деградировать и терять свою активность. Клуриты не теряют свою активность. Вот. То же самое относится к любым электромагнитным воздействиям, любым полевым вот, электромагнитным полевым взаимодействием, потому что многие препараты, каких-то копий вот, информационных, они конечно будут терять свое действие, терять свою информационную вот, эту составляющую при воздействии электромагнитных полей и так далее. ну Также а, а, флуоревиты выделены были в отдельную группу, очень важно, на основании вот нового экспериментального подхода. То есть здесь собран комплекс как раз методов и технологий для их идентификации в тканях обнаружения, соответственно, выделения оттуда, очистки от различных побочных веществ, методов их биотестирования, то есть определения вот той рабочей эффективной концентрации, которой они уже находятся у нас дальше, вот во флакончиках конечных. Почему идет, много тоже вопросов задают, почему идет именно такие, там, допустим, 5 капель под язык, там 15 капель на пол-литра, вот, либо там, соответственно, разведения такие почему делаются, потому что именно вот при определенной концентрации во флакончике, именно данная дозировка, она достигает э, конечного разведения препарата, в той степени, в какой он будет наиболее эффективен у нас в организме. Вот и все. Поэтому здесь э, дозировки менять конечно можно, чуть-чуть уменьшить если у кого-то какая -то чувствительность но не сильно то есть вы понимаете, что уменьшая, изменяя дозировку вы меняете эффективность действия препарата вот естественно он будет именно в той дозировке, в той концентрации которая находится во флакончике он наиболее эффективен вот соответственно также, также, вот, как я уже сказал, флуоривиты это отдельный класс, просто новый класс молекул, которые были не, не были еще охарактеризованы, вот, их нету в классификации современной вот, в биохимии, там, допустим, биорганической химии, вот, соответственно, они имеют все исходные физико-химические свойства, есть, независимо от того, выделены они там, из животных, из каких-то различных, из растений, из грибов. Все они имеют входные физико-химические свойства, либо, скажем так, структуру определенную, конформацию и э, способность э, формированию каких-то вот этих комплексов, э, формированию, влиять на свойства воды, на э, реагировать на какие-то другие процессы, то есть именно вот эти физико-химические свойства, которые обладают непосредственно сами молекулы. Ну вот, дальше на слайде приведены основные характеристики, опять же, характеризующие эти молекулы. То, что кулревиты представляют собой комплекс именно. Это очень важно. Вот это очень важное отличие. Опять же, я неоднократно об этом говорю, еще раз повторяю. Это комплекс, который образуется путем самосборки из различных регуляторных пептидов или коротких фрагментов аминных кислотных маленьких белочков, можно так их назвать, и белков модуляторов, которые модулируют их активность и придают им определенную конформацию, они на себе их сажают, вот как в паровозик сажаются эти пептиды и приобретают определенную структуру, которая дальше уже вокруг себя формирует определенную оболочку из молекул воды или гидратную оболочку, и дальше это... Структура может уже трансформироваться, повторяться уже по межтканевой жидкости во всем организме и достигать конечной цели вот уже в конкретном органе или ткани, потому что именно в конкретном органе, ткани работает именно определенная структура, вот структуры воды, определенные конформационные вот эти составляющие, характерные для той или иной ткани. Ну, нами было показано высокая кальций активность наших флоревитов, то есть у них они имеют большой срасток кальция, потому что кальций, ионы кальция участвуют во взаимодействии этих молекул пептидов и белков. И для формирования комплекса очень важно, поэтому если использовать э, вещества, которые убивают кальций, ну, есть такие хиллатирующие вещества, то эти комплексы образовываться не будут. Кальций у нас содержится во всех препаратах в физиологической концентрации, в, физиологической дозировке, в той, в которой он присутствует вот в межклеточном пространстве ткани. Поэтому здесь, опять же, не стоит переживать, что там какой-то кальций у нас добавляется. Это именно он идет не как биологически активная добавка, он входит в состав просто вот этих водных растворов флоревитов физиологической концентрации, то есть той, в которой он у нас в норме в организме присутствует. Вот. И служит именно для связывания молекул и стабилизации молекул флуоривита. Очень важное отличие, вот это просто э, тоже пометьте себе, то, что флоревиты, молекулы этих пипит белковых комплексов вместе с молекулами воды могут формировать в растворе Устойчивые наноразмерные частицы порядка 50 200 нанометров. Это очень важно, поскольку никакие другие вот белковые или пептидные препараты не образуют таких вот крупных наноразмерных комплексов или частиц в водных растворах. Обычно белки, ну максимум там крупные даже белки. У нас здесь они вот небольшие, допустим, МАК 70 килодальтон у нас содержится альбумины или его изоформы молекул флоревитов 70 килодальтон а такие крупные белки как 400 килодальтон то есть в 5 раз больше там шесть раз больше чем наши они максимально образуют там 9 нанометров комплекс то есть никак 50 200 не получается то есть здесь уже способность наших молекул флоревитов именно образовывать вот эти наноразмерные частицы наноразмерные комплекса это вот их важная особенность опять же путем самосборки то есть мы их никак не обрабатываем при этом они сами в растворе вот формируют такие крупные комплексы я вот их дальше вам покажу на слайдах потому что мы естественно их видим просто вот в атомосиловой микроскопии вот эти шарики видите на поверхности Двухмерные структуры образуется вот. и также в растворе определяем методом лазерного динамического света рассеяния соответственно вот присутствует максимальное количество частиц порядка 200 нанометров Он для данного случая для определенного флоревита мы показали то есть и разброс довольно незначительный, функция распределения нормально видите равномерный горбик такой то есть здесь показывает то что максимальное количество частиц именно с заданным размером. То есть, есть, конечно, и меньше, и больше, но незначительно. Их количество гораздо меньше, чем именно с заданным размером порядка 100-200 нанометров для данного флуревита конкретно. Ну, очень важное отличие, опять же, флуоревитов. Я уже говорил об этом в начале, то, что они устойчивы к различным физическим химическим факторам. Причем это не только температура может быть, как я говорил, кипячение, там, либо замораживание, оттаивание. То есть это и воздействие различных электромагнитных полей, как я уже сказал. Это и воздействие различных ферментов. Вот опять же многие белковые или пептидные препараты, их нельзя принимать перорально через желудок потому что они перевариваются вот, ферментами или желудочным соком у нас э, в организме, в желудке. Вот. И, соответственно, флоревиты не подвержены этому, они вот, устойчивы, во-первых, за счет вот, формирования наразмерных частиц, и во-вторых, то, что пептиды, хранящий состав флоревитов, они гликозилированы многие, то есть покрыты углеводными еще шубой из углеводов, из углеводных так, который служит как раз вот защитой от, а, раздав, от кислоты и так далее. То есть за счет этого у нас вот фулевиты, они довольно стабильны и не перевариваются в желудочно-кишечном тракте, поэтому их можно вот смело применять и а, перорально под язык капать, то есть ничего страшного. Третий виафтан из сетчатки он локализован на поверхность фоторецептора, вот, то есть не внутри клеток, вот, где желтое свечение, это пигмент светится, а именно на поверхности, вот видно наиболее интенсивное свечение фоторецептора. То же самое аргон 1, вот видно клеточки печени гепатоциты, и он не внутри, опять же вот видно внутри более темное все. А именно наиболее интенсивное свечение – это на стыке клеток на поверхности, вот, которые взаимодействуют друг с другом, то есть в межклеточном пространстве. Мы это показали, и это очень важно, потому что на самом деле межклеточное пространство является важнейшим компартментным ткани, в котором осуществляются процессы от регуляторной трансдукции или передачи регуляторного сигнала, и любое нарушение, вот, как адгезии друг с другом, нарушение контактных взаимодействий, нарушение вот, межклеточного пространства, оно приводит э, к патологиям. И, кстати, первый признак э, опухолевообразования, трансформации клеток, вот, э, как доброкачественные, так и злокачественные, это утрата с поверхности клеток вот, э, молекул клеточной адгезии. То есть вот, нарушение контактных взаимодействий служит причиной именно начала патологии. Все начинается сперва с межклеточного пространства, с поверхности клеток, а дальше, когда уже э, внутри клеток какие-то нарушения происходят, то, естественно, это уже более э, серьезные э, процессы, уже практически чаще, чаще, всего, чаще всего необратимы. Вот. Ну, нами... вот. ну и нами же также было показано, что Раньше вот, Виктория Петровна Ямскова показала в своих работах еще в 80-х годах, что если брать, вот выделять пробовать флоревиты из э, печени, допустим, э, мышей, которые имеют спонтанные опухоли печени, вот, то есть уже патологические, то в них не содержится активных форм флоревитов. То есть они неактивны, то есть они теряют свое действие. То есть вот, при различных таких нарушениях межплеточного пространства э, происходит нарушение вот, работы э, флоревитов, соответственно, э, и для этого нам необходимо, чтобы вот, восстановить нормальную работу органа или ткани, поступление к нам в организм от флоревитов из не полученных от здоровых молодых животных или растений, соответственно, чтобы... Вот восстановить вот эти структуры межклеточного пространства и запустить процессы, восстанавливающие там регуляцию. Соответственно, вот нарушение структурно-функциональной организации межклеточного пространства, оно является начальным этапом развития любого патологического процесса. Ну и вот было показано таким образом, что э, вот в межклеточном пространстве ткани присутствуют, помимо вот, внеклеточного матрикса так называемых, это вот крупных опять же белковых молекул, э, которые образуют каркас, фактически лицемент, в котором сидят клетки, вот, как кирпичи взаимодействуют друг с другом. То существует еще вот малый матрикс, э, это термин введенный ямсковыми, еще вот в начале 2000-х годов. Соответственно, ранее неизвестная макромолекулярная структура межклеточного пространства, основная функция которой заключается как раз в передаче информационного сигнала, передача сигнала между клетками. И в состав этого малого матрикса как раз входят флоревиты, покрытые молекулами воды, то есть фактически вот водный раствор флоревитов, которые работают именно вот в таких низких концентрациях. Ну и механизм этого передачи информационного сигнала, что должна находиться вода в межклеточном пространстве, способная в том состоянии к информационному, чтобы способна передавать вот этот регуляторный сигнал от клетки к клетке. Чтобы вот расчищать вот эти завалы, неправильные изменения структур воды, вот как раз нужны флоревиты, которые служат очистителями. То есть именно они, про, как скажем, обеспечивают именно проведение сигнала. То есть они не запускают какие-то процессы целенаправленно, как многие препараты делают и лекарственные, и многие биологически активные вещества. Они пытаются запускать какие-то определенные э, каскады реакции, направленные на синтез каких-то веществ, на выработку каких-то определенных молекул и так далее. Флоревиты же, они просто способствуют правильному проведению регуляторного сигнала и тем самым нормальной работе, возвращению вот к нормальному состоянию тканей и органов и клеток, соответственно. Ну и в том числе флоревиты, как нам было показано, они способствуют Активация клеточных источников регенерации. То есть э, тоже очень важный фактор. Не все а препараты, я бы сказал, очень малая часть, э, которые могут активировать клеточные источники регенерации у нас в организме. Именно собственные клеточные источники регенерации. Вот может быть кто-то слышал. Очень часто и популярно сейчас использование столовых клеток, которые выращивают пробирки, а потом добавляют извне уже э, в организм, ну, в принципе, они никогда не приживаются, просто они выделяют такой коктейль, набор активных молекул, тех же самых активных каких-то регуляторов, которые при попадании вот, в организм они активизируют какие-то процессы и потом клетки, когда уже какие-то запускаются, но здесь велика э, вероятность, что будут какие-то побочные эффекты и непонятно, в каком направлении запустится процесса вот может быть сильно очень стимуляция когда это есть возможный эффект вот перри дозировки перри ну как бы сильного очень сигнала и может привести к каким-то негативным воздействием вот флоревиты же они запускают активируют собственные клеточные источники регенерации не надо ничего поднять извне они вот просто способствуют подведению Сигнал правильного активации от стволовых клеток показывает, что вот в организме страдают, или погибла часть клеток, или страдает, не хватает каких-то молекул неклеточного матрикса, что нужно срочно их синтезировать, нужно восстановить, и соответственно вот запускаются собственные вот эти клеточные источники регенерации и восполняются недостающие либо клеточные, либо э -э неклеточные структуры матрикса. Вот таким образом действуют флуориды Это на их отличие, опять же, от других молекул, то что они э, регуляторных и от других препаратов, вот, пептидосодержащих содержащих, органосодержащих, то что они именно активируют клеточные источники регенерации собственной организма. Вот. То есть они фактически не нарушают какие-то процессы они их э, просто способствуют их проведению. Но здесь к сожалению не работает анимация. Хотел показать. Ну вот как происходит самосборка этого пептидно-белкового комплекса у нас в межклеточном пространстве ткани. То есть вот существует у биофлоревитов по крайней мере, различные изоформы сыворочного альбумина. Вот это белочек. Соответственно, в межклеточном пространстве образуются пептиды продукты протеолиза адгезивных различных белков вот и соответственно они взаимодействуют через ионы кальция и формируют вот уже такую маккуну вот на следующем слайде будет это видно то же самое только здесь вот пептиды они образуют общий такой треугольничек один. На самом деле их чаще всего бывает не один, а вот несколько, как на предыдущем слайде было показано, разных молекул пептидов. И белок-модулятор. Обычно это все-таки один белок. Чаще всего это вот сыворочный альбумин у животных, у растений. Это аналоги по молекулярной массе по своей функции, аналогичные вот альбуминам у животных и у грибов. То же самое, нет альбуминов, но есть аналогичные молекулы по функции, которые выполняют функцию от именно переносчика, то есть на них наседают определенным образом пептиды, и э, также они способствуют определенной придаче именно расположения в пространстве и конформации, так называемой. Ну, сами по себе, вот отдельный компонент этого комплекса пептидно-белкового, белки модулятора и пептиды, они не активны биологически в сверхмалых дозах, не образуют наночастиц, но вот если их поместить в раствор, они, вот, вместе с ионами кальция физиологической концентрации, то они образуют вот, комплекс э, биологически активный в сверхмалых дозах и вот, формирующие вот эти наноразмерные частицы крупные, вот, уже активный комплекс. Вот, это очень важный тоже фактор э, и отличие наших флоревитов от других э, любых препаратов, потому что любых других препаратов, таких вот комплексов путем самосборки не образуется, а просто присутствует либо набор просто пептидов различных, полученных обычно из внутриклеточного содержимого, либо полученные синтетические какие-то вот, аналоги пептидов, вот, либо э -э, взаимодействие идет э -э, этих пептидов с какими-то дополнительными компонентами, но не формируется именно вот такой вот пептидно-белковый комплекс. Это очень важное отличие вот, в структуре. И, соответственно, в активности наших флоревитов. Ну, биологическая активность флоревитов, опять же, вот очень широкий спектр действия, то есть, таким широким спектром действия, как я уже сказал, не все молекулы обладают, то есть, вот, в сверхмалых дозах они запускают практически все процессы, которые участвуют вот, в поддержании нормального функционирования и также в репарации регенерации тканей. клеточная адгезия, миграция клеток. То есть сцепление клеток, в движениях, вот если клетки повредились, то вновь синтезированная клетка, она должна туда да, как-то достичь, вот, и этому способствуют флоревиты. Потом пролиферация или отделение как раз клеток, дифференцировка клеток, то есть клетки, вот как я уже сказал, есть половые клетки у нас в организме, которые не дифференцированы, они не обладают определенными функциями, формой, и только в процессе вот, созревания, фактическая дифференцировка, это созревание клеток и придача ими вот, определенного статуса, определенной функции, формы, и вот, чтобы они заняли свое место и нормально работали, они должны созреть или дифференцироваться. Ну и также было показано, что все флоревиты обладают вот, поддерживающим действием на жизнеспособность клеток приема, когда профилактически их применяют, то они предотвращают гибель клеток вот, при различных там, интоксикациях, повреждающих каких-то факторов. Это тоже очень важно. И. Так, ну это я говорил, что нету аналогов не по механизму действия, не по восстанавливающему эффекту флюоритов в мире. Ну, про механизм действия вот на следующем вебинаре расскажу более подробно, потому что это довольно серьезный момент. Не все ученые даже разбираются в отделе, не то что обычные люди обыватели. Я постараюсь как можно проще, конечно, показать, но не совсем получится, конечно. Но постараюсь как бы объяснить это более доступно. Конечно. Ну и опять же, вот отличие флуоревитов от многих тех же самых лекарственных препаратов или других э -э -э -э -э -э веществ оздоравливающих, то что флуоревиты восстанавливают именно патологически измененные органы и ткани. То есть они восстанавливают и структуру нормальное строение и функции соответствующих клеток, тканей, органов. Вот, а они устраняют симптомы и последствия заболевания. То есть какие-то вот соответствующие уже следствия из данного заболевания. То есть они фактически возвращают к нормальному функционированию, к нормальному здоровому состоянию ткани и органы. Вот, Независимо от патологии, от причины, вызвавшей эту патологию. То есть я, как я уже сказал, они не имеют однонаправленного какого-то действия. Вот именно они восстанавливают, легко по разными путями. Если одним путем не получилось, то входным путем они будут способствовать восстановлению нормальной работы органа или ткани. Ну, естественно, до той степени, до которой это возможно у данного конкретного человека или организма, если это животное, и растения, потому что флоревиты работают и на животных, и на растениях, и на людях. То есть, они не имеют виды специфического действия, то есть они работают на всех живых организмах, это довольно консервативные молекулы, как я уже сказал, они обнаружены во всех живых организмах и были вот использованы и устроены именно для того, чтобы была такая надежная как раз система жизнеобеспечения у нас в организме. И вот эволюционно, можно так сказать, или при создании всех живых организмов, она была использована вот как универсальная такая система поддержания нормального вот, здорового состояния и работы органов и тканей. Как я уже сказал, вот очень эффективно их применять профилактический прием, поскольку они будут предотвращать соответственно, повреждение и деградацию тканей при различных вот, повреждающих факторах, каких-то воздействиях, повреждающих агентах. То есть, вот, ну, опять же, это важное отличие, потому что не все препараты обладают профилактическим действием. Некоторые просто вот, убирают симптомы, действительно, какие-то следствия уже заболеваний. Вот. А в данном случае хурьеветы как раз чем хороши, что они наиболее эффективно работают как раз вот как профилактический препарат. Соответственно, проще заболевание или патологию будет предотвратить, чем потом уже восстанавливать и все это менять то, что уже было запущено, какие-то процессы. Ну и, соответственно, флуоривиты, они предполагают вот, новый подход к профилактике и оздоровлению. То есть данные препараты инициируют именно процессы саморегуляции организма. То есть они помогают организму э восстанавливать, репарировать патологически измененные ткани. То есть они не вызывают сами каких-то, вот, я как я уже сказал, однонаправленно действий, как это делают многие лекарственные препараты, как это делают многие пептидные, там, белковые регуляторы других компаний, других э, продуктов. И очень важно вот то, что они присутствуют в сверхмалой дозе. Опять же, это я вам хотел еще раз сказать. Плуревиты не являются лекарственными средствами, не являются гомеопатическими препаратами, вот хочу сказать, чтобы никто не путал. Вот механизм действия у них совершенно другой отличается от лекарственных средств то есть не рецепторное взаимодействие поэтому нет вот такой дозы зависимости эффекта от повышения дозы у лекарств обычно повышается эффективность вот, но то же самое у гемеопатических препаратов там у них механизм есть подобие то есть здесь механизма подобия нету у наших флоревитов, другой механизм совершенно работает. Также флоревиты не являются БАДами, как я уже говорил, то есть именно они не восстанавливают как бы э, именно вещественные составляющие нашего организма, поэтому помимо естественно необходимо нормальное питание функциональное, вот в частности вот для этих целей у нас разработан Уникальный продукт Флородар, кто знает. Соответственно, это вот проростки сублимированные, э, ну или обезвоженные, скажем так, э, проростки различных растений, обладающих очень положительным действием. Мало того, что они содержат вот, все практически вещественные составляющие различные микроэлементы, витамины, хлорофилл. Вот они содержат там порядка 400 ферментов которые помогают запускать вот различные процессы обмена у нас в организме. И помимо всего прочего, было показано уже, что все эти вот сублимированные проростки обладают очень мощным спектром действия, начиная от различных левоматоидных процессов, аутоиммунных патологий и заканчивая онкологией. То есть они способствуют поддержанию именно нормальной, вещественные базы, не дают вот, э, деградировать именно вещественные составляющие нашего организма. Вот. А, также луевиты не являются витаминами, антиоксидантами и так далее, другими веществами. Как я уже сказал, это новый класс, э, наиболее эффективный класс биологически активных веществ, в которых нет современной классификации э, препаратов, скажем так, которые вот, официально у нас зарегистрированы в реестре лекарственных там, средств или каких-то биологически активных веществ. Просто нужно его придумать, ну и как-то это все узаконить, внедрить, что на официальном уровне. Но это потребуется определенное время, конечно, очень это непросто делать. Ну, надеюсь в будущем, когда уже будет показана во всем мире вот эта эффективность и надежность этих препаратов и займутся исследованием этих наработок и препаратов уже сотни или тысячи ученых, то, конечно, это уже будет введено во все официальные документы, во все систематики, классификаторы и так далее, как новый класс молекул. Ну, в настоящее время вот у нас в компании они сертифицированы как пищевой продукт, напиток безалкогольный, содержащий белок соответственно, либо животного, либо растительного, либо грибного происхождения. Ну, либо вот препараты э, микроразведения, то есть содержащие микроэлементы вот опять же малых доза. Это вот опять же важное отличие от других препаратов. Вот чем хороши Флуоривиты, тем, что они работают в сверхмалых дозах. Опять же, вот многие путают, что похоже на гомеопатию, вроде бы низкие дозы, подобно разведению. Мы же так же, как при приготовлении гомеопатических препаратов, делаем потенцирование или встряхивание вот, в каждом десятичном разведении, чтобы вот там, сформировались устойчивые вот эти структуры пастырь воды вокруг молекул флуоривитов ну и приобрели вот эти устойчивые свойства свои но это вот пожалуй единственное сходство с гомеопатическими препаратами а механизм действия как я уже сказал и э, надежность она конечно совершенно отличается от гомеопатии и от аллопатии или классических лекарственных препаратов которые уже в высоких довольно дозах работают за э, счет действия сверх дозов. дозах Клоревиты приобретают ряд преимуществ перед другими препаратами, которые заключаются э, в том, что в сравнении вот с классическими лекарственными средствами, с теми же самыми пепельными регуляторами э, у других компаний, которые используются, они используются довольно в довольно высоких дозах, и поэтому там возможны эффекты какие-то токсичности, передозировки, опять же, если ввести много, не с, могут они не сочетаться в высоких дозах с другими препаратами какими-то, могут побочные действия возникать. Вот. Соответственно у флоревитов ничего этого нет. Мы проверяли отсутствие полной токсичности э, сочетание с любыми препаратами другими, но только интервал нужен между приемами э, соответственно минут 10-15 других препаратов и флоревитов. Ну, или биофлюидов отдельно друг от друга. Соответственно, невозможность передозировки, поскольку очень маленькие дозы. Вот, хотя вот я пил концентрированные растворов флюидов, они просто, ну, как вот мы это подтвердили экспериментальным путем, они просто не активны в высоких концентрациях. Только вот три разбавления в этих нескольких дозах, они приобретают вот такую мощную активность. Поэтому мы используем... В конечном продукте флуоритов уже, конечно, сверхразбавленные растворы, которые наиболее эффективны. Вот. Ну и при этом сохраняется целевой эффект. То есть вот нету дозы зависимого такого эффекта, как я уже сказал, по сравнению с препаратами лекарственными или солопатическими препаратами, где чем больше принял дозу препарата, тем он эффективнее сработал. Вот. Здесь же у нас важна частота приема. То есть не надо пить там, по 20 капель за раз там, флоревит или капать больше водный раствор, чем 15 капель там, на пол-литра. Не нужно. То есть вот дозировка подобрана оптимальная. Если вы хотите получить больше эффект, лучше просто чаще принимать препарат в той же самой дозировке, которая рекомендована у нас везде. Принимать, допустим, не три раза в день. Чтобы повысить эффективность а 6-8 раз в день, тогда, конечно, вы добьетесь лучшего результата в более короткие сроки. В отличие от гомеопатии, очень важное вот тоже спрашивают то, что наши препараты, в отличие от гомеопатии, полностью безвременны, опять же. То есть, если гомеопат, врач-гомеопат, назначавший препарат гомеопатических, перепутал диагноз то он может спровоцировать какое-то обострение или вызвать неблагоприятное воздействие гемеопатическим препаратам, если неправильно диагноз поставлен, неправильно назначен препарат. Флоревиты, здесь можно смело даже никому не обращаться, принимать препараты, и никаких э не будет побочных эффектов, э потому что, ну, перепутаете вы, не для того органа возьмете флоревит, он не поможет, тому, который вы хотели, органу, он поможет тому, для которого он был назначен, то есть луреют из печени, он по-любому будет восстанавливать печень, вот. а если вы ошиблись с диагнозом, там, допустим, болит у вас правое подреберье спереди, вы думаете, у вас печень болит, на самом деле могут отдаваться радиальные боли от почек или от других органов внутренних, вот правое подреберье, вот вы не захотели пойти обследоваться там на диагностику, решили сами себе назначить пятый флоревит. Вот, выпили, печень у вас работать стало лучше, но, к сожалению, может не помочь. Вот так и болеть правое подреберье, поскольку это может болеть почки или там кишечник, желудок и так далее. То есть вы э, выпили на пятый флоревит, только вам помогли печени поэтому лучше всегда, конечно, я рекомендую сделать диагностику то же самое касается любых других органов в том числе тканей глаза вот к офтальмологу надо ходить регулярно обследоваться потому что вы думаете что у вас что-то одно болит когда вы точно знаете конечно, проще подобрать оптимальный курс флоревитов, оптимальный набор чтобы, во-первых, не переплачивать чтобы лишний не пить во-вторых, чтобы наиболее эффективно подобрать вот препараты, которые наиболее быстро и эффективно вот, хранят ваши проблемы. Ну и опять же, вот в отличие от гомеопатических или от репринтных препаратов, то есть копий информационных, куревиты они устойчивы к любым физико-химическим воздействиям. Начиная от нагревания, заканчивая электромагнитными различными воздействиями. Даже вот сотовый телефон он влияет на любые репринты, на любые гомеопатические препараты негативно потому что он отслаивает на них определенную информацию своего вот этого полевую и принимая внутрь данные препараты вот с телевизором рядом они у вас полежали они могут уже не то эффективность иметь даже обратный эффект вот. а уревиты таким не обладают поскольку там находятся молекулы вещества пептидно-белковые вот комплексы которые не дадут наслоиться другой информации. Они постоянно вот, формируют, структурируют молекулы воды таким образом, каким необходимы именно для данного пятибелкового комплекса, который присущ именно для данной ткани. Вот в этом плане, конечно, они наиболее эффективны. Что я хочу сказать еще под конец, завершая сегодняшний вебинар, то, что фактически флоревиты обеспечивают вот подготовку, имеющую неклеченую актилизацию, обеспечивает подготовку воды в пространства пространстве для передачи информационного сигнала. И нами было показано, что именно флуоревиты, они способны менять свойства воды. Вот, то есть, опять же, это очень важное отличие от всех других, вот и пептидных, и белковых, таких препаратов, а, которые не меняют свойства воды. Вот нами было показано, проверено различными физико-химическими методами, что они изменяют свойства воды, например, удельную теплоемкость уменьшают воды. Вот. И многие ученые сейчас подтверждают, что вот особенность действия феномена сверхмалых доз, в том числе флуорид она лежит именно при э, изменении структурных перестроек воды, происходящих у нас в организме, в том числе и в межклеточном пространстве ткани в живых организмах постоянно идут вот эти динамические процессы структурирования воды, что делает организм здоровым. Если процессы эти структурирования нарушаются, то нарушается механизм регуляции, приводит к различным патологиям. И молекулы фактически, флоревиты это живые молекулы, в отличие от тех же репринтов, в отличие от тех же информационных копий, вот они постоянно способствуют, вот, покрываются вот это гидратная оболочка из молекул воды, шубы такой, и, соответственно, то есть называется вот гидратация. Вот, и происходит формирование определенных структур воды в межклеточном пространстве, цитоплазме клеток, которые начинают вот, передавать информацию определенным образом свойственным для данных структур. То есть, вот, это как раз обеспечивают. очень важный фактор, именно вот, отличающий опять же работу флоревитов от всех других препаратов. И они способствуют поддержанию вот этих динамических процессов, то есть поддерживают как раз вот это движение, жизнь внутри организма, внутри тканей и так далее. Возвращают память в воде о том здоровом состоянии, в котором она была в этой ткани изначально. Практически не нужно больших доз препаратов. Вот молекулы вот здесь, как показывают, красненьким, допустим, а достаточно нескольких вот сверхмолых доз препаратов, которые определенные, образом структурирует вокруг себя молекулы воды, вот голубым вот, вот здесь показано, и дальше эти структурные перестройки, попадая в организм, там, достаточно капнуть несколько капель, либо выпить в виде водного раствора, и вот эти структурные перестройки воды, они будут быстро передаваться на э -э, и достигать вот именно конечных тканей э -э, через жидкость межклеточного пространства у нас в организме и в том числе и внутрь клеток проникать, изменять состояние тоже внутри клеток, естественно таким образом в конце я что хотел сказать подчеркнуть вот здесь главное отличие у других препаратов во-первых, то, что они выделены из межклеточного пространства тканей они из цитоплазмы клеток это очень важно знаете, они представляют собой сложный пептидно-белковый комплекс образующийся путем самосборки они просто набор или смесь пептидов и белков вот как это присутствует в других препаратах опять же они образуют в водных растворах крупные наноразмерные частицы порядка 50-300 нанометров никакие другие белки и пептиды таких частиц не образуют Флуориты активны в сверхмалых дозах в отличие от других препаратов, действующих либо в высоких дозах, либо вот, э, гемопатические препараты. То есть практически в мнимых растворах, как информационные препараты, которые тоже не содержат молекул вещества. Вот. И флуоревиты способствуют проведению регуляторных сигналов и активируют собственные клеточные источники регенерации в тканях и органах. Они вызывают однонаправленный ответ, как делают многие лекарственные препараты, как делают многие, вот те же самые пептидные регуляторы, там, цитокины какие-то и так далее. То есть именно идет здесь регуляция. То есть не запускаются определенные процессы, а именно идет восстановление тканей органов, как я говорил. Ну и последнее важное отличие, то, что флуоревиты, это мы показали, меняют свойства воды не было обнаружено вот, никаких других препаратов, особенно пептидно белкового природы, которые бы могли менять свойства воды. Вот, а флоревиты могут. И это показывает, опять же, их первоочередную роль в процессе передачи информационного сигнала внутри организма, поскольку вода является основой жизни, является основой матрицы как раз для передачи вот этих всех жизненно важных необходимых функций у нас в организме. На этом я заканчиваю. Спасибо. В следующий раз вот мы поговорим подробно про механизм действия флоревитов, который как раз основан на изменениях структур воды, передачу через структуру воды.